Всем привет, вы на канале Зашумим. Сегодня расскажу вам о нашей зоне детейлинга. Значит, Land Cruiser 200 с некоторым пробегом по России и имеющие некоторые царапинки. Ну, такие, как, допустим, вот здесь очень много мелкой паутины по всему кузову. Будем заниматься его восстановительной полировкой. Нанесем после этого керамическое покрытие. Также сделаем комплексную химчистку салона. Процесс восстановительной полировки – это очень сложный и трудоемкий процесс. Суть его заключается в том, что мы должны с верхней поверхности лака убрать все возможные притертости, царапины и паутинку. И После этого мы получаем максимально гладкую поверхность. Используя при этом различного рода машинки для полировки. Помните царапку, которую я до этого вам показывал? Царапину там убрали, но, к сожалению, осталась небольшая вмятина. Это мы уже исправить не сможем. После того, как мы произвели восстановительную полировку и убрали все возможные царапины, мы приступаем к нанесению защитных покрытий. Перед нанесением защитных покрытий мы кузов обезжириваем, наносим специальный праймер, для защитных покрытий. В основной массе мы используем покрытие компании Crytex это либо жидкое стекло, либо керамика, как в данном случае. Покрытие керамика наносится в несколько слоев, перекрывающих друг друга с межслойной сушкой около 40 минут или часа. Защитные покрытия, которые мы потом наносим и располировываем, дает верхнему слою лака более, большую жесткость что в свою очередь приводит к тому, что там появляется намного меньше мелких царапок и цвет, и глубина цвета сохраняется намного дольше, чем после обычной полировки без защитных покрытий. Чистку салона мы выполняем с частичным разбором. Это минимум а, демонтируются два передних сиденья, чтобы получить доступ до всей плоскости ковра, а также зоны между консолью и сиденьями, плюс сиденья, а, находящиеся вне автомобиля. Намного проще и качественнее можно очистить. В стандартную комплексную химчистку входит обработка всех зон салона, багажника, а также зоны под багажником, там, где запасные колеса и так далее. Выполняется она у нас в течение одного дня. Ночь она остается у нас для того, чтобы она могла подсохнуть. И только на следующий день мы выдаем автомобиль заказчику. Работы с этим автомобилем у нас завершены. Напомню, мы здесь сделали комплексную химчистку, восстановительную полировку, нанесли, нанесли защитные составы керамические, а также сделали гидрофобное покрытие на лобовое стекло и на два передних стекла. Сейчас этот кузов в идеальном состоянии. Он даже новым, в новом таким не был. Он отражает практически все лучи. Идеально в нем видно все, включая даже себя, как в зеркало. Но даже новый салон вряд ли выглядел так, как он выглядит сейчас. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч на нашем канале. Или у нас э, в техцентре зашумим. Всем спасибо за внимание. До свидания.